Сегодня мы, короче, вот с этим пацаном, вот, вот. А, да, да, короче, он мой одноклассник, мы сегодня идем, короче. Короче. Тихо, блядь, здорово. Блять, только что чуть машина не сбила, ну ладно. Мы сейчас идем. Да, она не сбила, но, мы не Мы сейчас идем, фиг знает, что, что делать. Короче, мы идем сейчас. Он, он, короче, домой идет. <свят> вот я, я не знаю, я, наверное, сниму какой-то влог. Вот и в три часа ко мне пойдт восемь Богдан. То есть мы какой-то снимем в э, летсплей. Э, э, как бы с ним. Ладно. <свят> <как -то... свят> Сколько у меня заряда осталось? Сорок один процент. У меня 90. Конечно. Короче, мы снимем с, с Богданом такой летсплей э, Короче, будет прикольно. Видел мы в день... А, нет, я его не видел. Я ему вот это вот видос, скину спину ему на канал или в инстаграм. Вот, который вот показывает. Он видали? Прикольно. Да, видали. Мы такие кру мы крутые, я поняли. Мы самая пошли на районе. Ты что, боитесь меня? Лайк, подписочку. Да, лайк, на подписка канал, на канал. Ссылка на него в описании. А если туда, описании. не подпишетесь, если не ставите лайк, я вас найду. Да, за да и, за, и за хейт. Так что, хейтеры, идите... Да. Да, короче. Не надо ставить меня дизлайки. Хейтеры, если вам не нравится, то не смотрите просто. Самый лучший вариант, что сказать 6 ничего больше что не будет, ну как мне. Вот мы сегодня, наверное, снимем но с Богданом такой э, вместе олсплей. Давайте совместный. создадим на его канале такой прикол. Если вы хотите, чтобы он снимал олсплей на конфе, ставьте плюсики. И, ну, а если будет лайков, тогда только он будет снимать, да? Да, летсплей на Давайте, или на компей, или на андроиде. Он записывается в Лосмане, там уже посотно. Вот сегодня выйдет, я уже смотрела этот видеоролик. Вчера мы с Богданом, он был у меня в гостях, мы, короче, сняли такой летсплей по игре о Гансов Бум. Кто не знает, это такая игрушка типа Кэс на андроид. Очень прикольная игрушка, ссылка на нее в описании, на скачивании. Короче, и приятного просмотра этого летсплея, погнали. Привет! Короче, мы так уж вот этого пацана проводили вот его дом, вот он. Бля, короче, не видно он, сзади меня он. Солденьки такой. Мы так уж заходим подъезд, слышим такие, знаете, типа шаги, шорохи всякое такое. Слышим такой, кто-то выходит и такой. Мы такие, бля, бля, и мы такие валим, и мы такие валим. вот мы сейчас, да. Мы стоим, у меня все втручится просто жестко. Давайте сейчас вот смотрите, заждемся зеленого цвета. Пойдем посмотрим туда, что там такое, вообще. И я, я, короче, не знаю. Давайте, погнали. Я сейчас буду просто снимать на камеру. О, о, вот мы. Видите, идем уже. И вот этот, этот дом этого пацана, вот. Ссылка на его канал в описании. Да. Довольно да, у него прикольная. Довольно у него прикольное видео. Вот это все на всякий элсплей, всякое такое. Уроки по монтажу, это еще прикольно. А, так что спасибо. обязательно поддержите его видео лайками и подпиской. Так что ссылка на него в описании или в... Углу? Сколько стоит там бомбардика? Никого не было. Блин, пацаны, это просто жесть. Котейка. Они черные, они все разные, все хорошо. Проходи спокойно. пацаны, подержи камеру, снимай. Я возьму открываю. Держи, привет. Субка снег <свист> упал просто снегом так испугались давай давай давай вот он уже идет заходит прям собака. а собака? Покажи, собака покажи какая собака вот это такая с, белая с крещи пятном. открой сам я тебе отвечаю я тебе отвечаю, она там стоит. Да, отвечаю, она там стоит. О, сапог. Такая это наша собака? Вон та собака, пацаны. Так что, то, оказывается, была собака. Так что, мы просто засыковали, потому что какой-то мужик. Какой Короче, всем удачи, всем пока.